О-хо-хо, штучка-то какая! Все, теперь не умираем, Ванюшка, теперь жить надо. Подстава. О, еще ля, Ян, ты видала? Я она уже здесь нет, да? Я она уже ушла. В одном месте я в одном считаем, месте. Один там, один тут, вот. Главное не умереть, блин. А, ты тут, да? Ты тут. Ух ты, ты, ты что, лё, три чертежа, ты шо, Яна? Это просто вообще отсюда не вылезаю. Я отсюда не вылезаю прикинь, три штуки, три Это, это, это Что за сказка-то такая Три штучки И один из них А, и все на разные Вообще Блин, главное не отлететь Если убьют, то это все, это финит я за машинкой побежал Я в машинку сяду Буду себе в ней сидеть Выжидать даже они там за... зарегистрируются уже. Бля, хаманаха. Блин, откуда ты высрался, братан? Ей, давай. Садись, натарь. Давай. Что отсюда? Я пополз. А я пополз, такая вся. Да че Оп! Все. Ждем. Получена суперспособность. Получен передний край обороны. Что да, ты Мухаммеджан. Вот живучий, а? На, на. Живучий какой попался. Ты гляди на него. вообще уже борзел борземетр свой включил тогда да ладно на ты это видишь Ёпта дышла я закрыла двери но ну, на вот тут стою до последнего блин. ты прикинь я ору просто. <laughs> Я не могу. Да ты шо? На УЗИ пропрям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты шо, ты шо? Шо контент зафармил. Сколько штук получается? Раз. Блин. Раз, два, три, четыре. Да, четыре штуки. Четыре штуки, это немало. Это вообще считаешь, это достаточно-таки дохера. Вот таким образом мы смогли путем выживания закрафтить, ай, залутать. Четыре предмета, четыре чертежа. Вот такие вот вкусняшки. Ну а с вас Лукачанский, подписка на канал и увидимся на стримах.